Официально площадь носит название Дона Педро IV, но среди местного населения оно не прижилось. Поэтому лиссабонцы продолжают называть ее на старый манер – Россию. Россию является центром Лиссабона, его сердцем. Именно здесь встречаются местные жители и гости Лиссабона перед тем, как пойти погулять или поужинать в одном из многочисленных ресторанов. Во все времена площадь играла огромное значение в жизни города. Здесь проходили ярмарки, бои с быками, военные марши, а также пылали костры инквизиции. В 15-16 веках площадь имела совсем другой вид. На ней не было знаменитой колсады португальской брусчатки, в западной ее части находился монументальный фонтан, украшенный каменным Нептуном, а в восточный королевский госпиталь всех святых, портал которого был выполнен в архитектурном стиле Мануэлина. К сожалению, практически все было разрушено во время землетрясения 1755 года, но площадь была восстановлена. Сейчас на площади располагается Национальный театр Марии II, открытый в 1846 году. В 15 веке на этом месте находился дворец Штауш, предназначенный для проживания иностранных послов и людей, служивших королю, но не имевших в городе собственного жилья. Чуть позже здание перешло в руки инквизиции, которая занимала его до 1755 года. Первое автодофе состоялось на площади в 1540 году. В центре находится статуя Дону Педру IV, 28-му королю Португалии и первому императору Бразилии. Постамент был установлен в 1870 году, его высота 27,5 метров. По углам расположены четыре аллегорических женских фигуры которые символизируют силу, справедливость, мудрость и умеренность. После того, как статуя была установлена, по Лиссабону сразу же поползли слухи. Дело в том, что для императора Мексики Максимилиана изготавливали памятник, но заказчик преждевременно скончался и, якобы, было решено перепродать изделия Португалии. Но не пропадать же добру. Педро действительно был очень похож на Максимилиана, поэтому где правда сложно разобраться. Но в 2001 году историки окончательно опровергли слухи, так как на одежде короля его ожерелье была обнаружена португальская символика. Хотя в силу сложившихся обстоятельств умелые мастера могли бы быстренько доработать статую под потребности нового заказчика. В 1889 году на месте бывших колодцев установили два фонтана, привезенных из Франции. Осторожно, когда вы посмотрите под ноги, может закружиться голова. Данный эффект вызван особым рисунком в виде волн. Плитка из базальта и известняка была положена в 1848 году. Рекомендация. Напротив России находится магазин «Умунду фантастику до сардиня португеза». Фантастический мир португальских сардин. В нем продаются только консервы. В основном из сардин, но есть и другие виды морской живности. Так в чем же он необычен? У него очень интересный интерьер, даже сказочный. Колесо обозрения, на котором кружатся банки сардин, карусель с лошадками, трон с теми же сардинами, а под потолком воздушные шары. Дети будут в восторге. Но главная изюминка – это то, что каждая банка посвящена определенному году с кратким описанием события, произошедшего в это время. Просто чудесный подарок для ваших друзей и родственников. А если вы захотите заказать экскурсию без посредников в Португалии, вы всегда это можете сделать на нашем сайте visportugal.com. И приезжайте к нам!